23 февраля огромная площадь Нахимова в Севастополе до краев была заполнена крымча... жителями Севастополя. На общегородском митинге севастопольцы единогласно приняли решение не подчиняться киевским властям и выбрали народного главу Алексея Чалова. В Симферополе 23 февраля проходило два многолетных митинга. На проамериканском митинге участвовали националисты Меджлиса и правого сектора. Резолюция этого митинга была распустить Верховный Совет Крыма, снести памятник Ленину. В это же время на другой площади Симферополя Политическая партия Русского Единства стала организовывать народную освободительную борьбу. Там стали формироваться отряды народного ополчения. И через три дня, 26 февраля, перед сессией Верховного Совета Крыма, на которой предполагалось объявить о референдуме Крыма, было большое столкновение между сторонниками националистов Меджлиса и правого сектора и русского единства. В этом противостоянии участвовали 10 тысяч человек. Применив слезоточивый газ, националисты ворвались в здание Верховного Совета, и сессия не состоялась. После того, как проамериканские силы сорвали сессию в Крыму, они посчитали свое дело сделанным, но они просчитались. Ночью здание Верховного Совета захватили молчаливые вооруженные люди, которые смогли создать условия до проведения сессии Крымского парламента. На этой сессии депутаты Крыма назначили новое правительство, во главе с лидером партии Народное единство Сергеем Аксеновым И приняли Референдум Который назначили на май 2016 года В этот же вечер Бойцы Беркута Отказавшиеся Подчиняться новым властям Киева Организовали блокпосты На границе с Украиной А ночью Отряды Народной самообороны Крыма и российские военные взяли контроль над Симферопольским аэропортом. 28 февраля 2014 года российские военные и отряды самообороны Крыма заблокировали большинство украинских частей на территории Крыма. А 1 марта 2014 года Сергей Аксенов переподчинил себе силовые структуры Крыма. Командующие военно-морскими силами Украины руководители кримских силовиков перешли на сторону крымчан. И 16 марта состоялся референдум. В референдуме приняли участие более 80% избирателей, 96% из них высказались за воссоединение с Россией. Крым и Севастополь вернулся в родную Гавань.